«А где сегодня фея прилетала? С ней палочка волшебная была. Чего бы ты для счастья пожелала? Есть только три желания у тебя. Конечно, я хочу, чтоб снова мама была жива. Но фея головой качает, небеса мне не подвластны. Хотя я понимаю твою боль. Тогда привет и передай. Пусть знает, что я ее еще сильнее люблю» что за нее всегда свечу поставлю, и все грехи земные отмолю. Желание второе, пусть болезни мою семью оставят навсегда. Еще хочу, чтоб и другие семьи не приходила страшная беда. Хочу, чтобы дети раком не болели, чтоб паралич не разбивал тела, чтобы из жизни люди уходили тогда, когда им будет больше ста. А третье пожелание, чтоб повсюду всегда был мир. Нам не нужна война, чтоб, наконец, Открыли все границы. Пусть от конфликтов отдохнет земля. Хотелось бы, чтобы эти три желания сбылись. Но, к сожалению, это сон. И с первым робким лучиком рассвета, как призрачный туман, растаял он. Хотя, конечно, если постараться объединить сильнейшие умы, взять опыт всех цивилизаций. Болезни все. Мы победить должны. А если так все разоружаться и будут жить соседями в ладу, Правительства друг с другом соглашаться. Еще при жизни мы окажемся в раю. Зачем нам фея? Если в нашей власти все изменить, найти дальнейшие пути, объединяйтесь, дети разных наций. Мы люди, мы волшебники земли.